Мужики, всем привет! Меня зовут Данил, родом я из города Томск, из Западной Сибири. За Володей слежу довольно-таки давно, ну, где-то три года. Что-то делать сам, что-то получалось, что-то не получалось. Но я всегда мечтал узнать Вову его э, БАДу лично. Приехал, принял разрешение, и вот тренера передо мной. Мужики передо мной, у всех горят глаза, все хотят делать и получать результат. Вместе активной практики мы сделали очень много, очень много заданий. Вы даже видите по мне, что я очень устал, но я получил тот результат, за которым я приехал. И всем советую приехать и так же, как я и как э, другие счастливые мужики, получить результат. Ребята, рекомендую.